Привет, мои котики! Подожду, пока кто-нибудь добавится. Мне срочно нужно что-то записать. Очень-очень-очень срочно. Для того, чтобы выплеснуть свою энергию, что-то отдать. Очень много хочу получить, как всегда. А без того, что без обмена не получается получать ничего, так что надо всегда что-то отдавать у меня есть для вас классные м, ответы на вопросы я здесь сейчас три три недели хочу сказать, три четыре дня уже сижу разбирая ваши проблемы и пишу волшебную таблетку вот кто уже получил знает и у всех 4, на четыре группы короче люди разделились у всех четыре одинаковых вопроса вот прям вот у всех Первая — это «нет денег, долги». Я хотела пару слов про эту тему сказать. Долги — нет денег. Вторая тема у людей, которые хотела сейчас тоже рассмотреть, пару слов интересных сказать — «нет мужчины, хочу». Я просто хочу показать, какие у вас самые-самые грубые ошибки просто. Почему у вас нет мужчины? и что может вас подтолкнуть очень быстро его найти. Тоже хотела дать пару советиков. Так, следующий, третий вопрос. Где-то вот из ста человек, уже больше ста человек ко мне записалось, ну вот возьмем грубо говоря, 100 человек, с долгами и нет денег, у всех одни и те же шаблоны, пришло человек 70. 20 человек — это нет мужчины запрос. Вот остальные 10, можно так сказать, да, поделили два вопроса. Так как в основном женщины пишут, то у всех проблема со здоровьем, с женским особенно. Вот, вот этих вопросов было больше всего. Там молочница, эрозия, опухоли, какие-то кисты и так далее. Я тоже хотела обратить на это внимание, дать пару советиков на эту тему, Потому что, раз, почитав рассказы, как девушки глотают лекарства и год лечатся, и ничего не происходит, ну, как бы, да, надо что-то с этим решать. Проблема не денег, да. У всех нет денег, потому что мы с вами ничего для этого не делаем, чтобы они были, и делаем все, чтобы их не было. Вот просто все. Мы каждый день сидим, себя убиваем, гнобим. А по поводу денег там еще был такой вопрос. Спрашиваю, почти всех спросила, почему у вас нет денег, да? Самая-самая актуальная тема среди тех, у кого долги. Я не могу брать деньги за свою работу. Я парикмахер, я мастер маникюра, я там дизайнер, я там делаю сайты, я там делаю там, такую-то работу, я зубной врач, донтист, стоматолог, ортодонт. И все эти люди, неважно какого уровня профессионализм, в какой сфере работает, они не могут брать деньги. То есть я говорю, у вас прайс есть? Есть. Я говорю, вы хотя бы придерживаетесь самой низкой, ну, самой низкой цены прайса? Нет. Я говорю, а какие вы цены называете? Вот, то есть, у девушки себестоимость окраски волос выходит, она, допустим, пять тысяч, шесть тысяч рублей, а ей стыдно назвать цену краски. Не своей работы, она называет три пятьсот. Потому что ей стыдно сказать, ну, что материалы вышли. Там на шесть тысяч плюс моя работа хотя бы 500 рублей. Она даже этого не может делать. Стоматолог, я не могу работать, потому что, ну не могу. Я не ценю себя, не могу брать работу. Как же она это сказала-то? Я не ценю себя, и поэтому я не могу взять в работу клиента. Вдруг я сделаю ошибку, возьму слишком дорого, чем я эту работу сделала. Ну, то есть, как бы что за таракана у вас в голове? Так, получается, первая тема, которую я сейчас хотела рассмотреть, это деньги-долги. Почему? И пару советиков. Почему нет мужчины? Вот. Здесь вообще... После опросов девушек я была просто в шоке. Тоже рассмотрю. Потом женские болезни, да, пару рекомендаций, молочницы, эрозии, там, тро та та та та та, -та, -та. И пока говорила, я забыла самый частый четвертый вопрос. Сейчас, подождите, посмотрю. Блин. М -м, не... Мне надо, наверное, на компе включить. Вы пока там собираетесь? Я сейчас открою. А, так, нет энергии. Нет энергии, да, у всех вопрос. Лень, Пати, Я не могу себя ничему заставить делать. Вот прям знаю все, вот умная. Вот я понимаю, почему у меня нет денег, я понимаю, почему у меня нет клиентов, я понимаю, почему мне стыдно, я стыжусь, но я ничего не могу сделать, да? Что делать? Я знаю, что любить себя — это нужно любить свое тело, ментальное и физическое. Но я не могу любить физическое тело, потому что мне лень его любить. Оно у меня одно единственное, оно сейчас уже подыхает у меня. но я не могу ничего сделать. Я все равно жру яд, я все равно им не занимаюсь. Единственное, что у меня есть, я пытаюсь убить быстрее, но я не понимаю, что с этим делать. Ну то есть как бы вот. У меня выбор убивать себя или не убивать, но в силы воли жить нету. Ну, то есть все вот так. Вот. Я знаю, что надо заниматься хотя бы там пять минут с собой в день по фитнесу хотя бы хоть что-то закидывать в себя полезное и ограничить хоть каким-то образом какие-то яды которые я все бесконечно пихаю вот я это все понимаю но ничего с этим поделать не могу потому что микрофлора настолько управляет нами через гуморальную систему если мы ее не покормим э, ну, у нас стресс вообще жесткий и спустить его некуда. А, а все почему? Как вы думаете? Вот, вот эти вот четыре вопроса самых-самых главных было. Так вот, сила воли, хочу красивое тело, нет времени, долги, низкий доход. Давайте с какого вопроса начнем? С каких вам дать сейчас парочку рекомендаций? Вот, апатия и нежелание жить тоже есть такое еще. Ну, вот, в принципе, вот это все вопросы, с которыми мне обратилось больше ста человек. Я поражена, что у всех практически одно и то же, прям синхрон. Понятно, там еще были болезни по онкологии у некоторых людей. Деньги, конечно, да. Хорошо. Денег нет, потому что нет энергии, да. Мы с этим согласны с вами. Угу, долги энергию где нам брать вот буквально пару рекомендаций сейчас я открою то что я уже тысячу раз вам рассказывала но хочу повторить потому что меня удивляет люди которые пять лет смотрели мои эфиры и прям начинают ну или привет я все эфиры твои пересмотрела за пять лет но у меня долги почему когда я проходила курсы все испарялось с курсов уходила и все и все опять возвращалось в... на круги своя ну я ленивая что мне делать как мне пнуть техника супок не работает даже уже так сейчас подождите Так, нет денег, и у нас там, значит, разделим его на две части, я для себя тоже позаписываю, так, нет денег, разделим на две части, первое, когда есть долг и когда нет долга, у кого есть большие долги, это круто, у кого нет долгов и нет денег, это немного хуже вариант, сейчас я вам расскажу, почему, то есть, если у вас есть долг, давайте, что такое долг? Вы каждый день живете, у вас каждый день есть какие-то маленькие желания пойти и сейчас э, сделать массаж лица, ну, 10 минут. А потом у вас есть желание съесть апельсинку. Потом у вас есть желание убраться в комнате, потому что вы увидели пыль. А потом у вас есть желание книжку почитать, которая давно на полке, глаза на нее смотрят, а вы такие, блин, сейчас почитаю, кофе попью, почитаю. Но этого ничего вы не делаете. Каждый раз, когда вы какое-то желание осознали, что вот, вот, вот вы хотите, проговорили его для себя и не сделали, желание — это не материализация материальных объектов, а желание сделать. Вы всегда путаете ваше желание души, желание делать, генерировать энергию, с желаниями, навязанными, не вашими, которые э, в виде каких-то материальных объектов или нематериальных объектов, но получения где-то извне чего-то. То есть это не ваше желание. Ваше желание — это сделать. Ваше желание — жить. Жить ⁇ это действие, это перемена, это движение. То есть все ваши желания ⁇ это действие. Когда вы хотите машину, это не ваше желание. Когда вы хотите там паровоз, не ваше желание. Куда-то полететь, может быть, если вы будете сами лететь, да, это ваше желание. Но если вы хотите куда-то сбежать, то тоже не ваше желание. Потому что от себя не сбежите. Я к тому, что вы должны различать ваше желание, то есть действия. Мои действия я делаю, кайфую, радуюсь, я хочу убраться, убираюсь, кайфую, радуюсь, наслаждаюсь, благодарю себя. Я хочу съесть апельсинку, я разворачиваю апельсинку, запах вот этот нюхаю я кушаю апельсинку, мне классно, я делаю действия, я получаю энергию, и я в кайфе. Я вижу книжку, я хочу прочитать. Там, постучать по голове книжкой, чтобы буквы в голову влезли. Это действие, я делаю действие, мне это нравится, да, я от этого наполняюсь. Вот это все мои желания. Есть желания, которые не связаны с вашими действиями. Это не ваше желание, вот не ваши. Все, разобрали, да? Дальше. Желания каждый день у вас накапливаются. Каждый раз, когда вы пожелали ваше желание, не машины, квартиры, а ваше желание действовать у вас ровное вот по модулю этому желанию организовалось из ничего вы творцы из ничего равное по модулю такое количество энергии сколько нужно для того чтобы сделать это желание и увидеть результат все силы все ресурсы все возможности руки ноги глаза там я не знаю реальность так все подстраивает для того, чтобы вы пошли и сделали. Прочитали книжку, постучали по голове букву, высыпали в голову, пошли, там кофе попили, апельсинку съели, пыль убрали. Вот в течение дня вы накапливаете эти желания, эту энергию. Эта энергия, если вы бездействуете, захотели, но не сделали она у вас э, остается при вас. То есть вы энергию организовали как в антиматерии. То есть она невидима, да, эта энергия. Она заморожена просто в, ваш, в вас, но не проявлена в физический мир. Вы ее действиями в физический мир не протащили, не сделали. Эта энергия отражается как в зеркале в физическом мире, как минус, как недостаток. То есть здесь у вас в плюсе желаний там, на 3 миллиона долларов, а здесь в физическом мире у вас долг на 3 миллиона долларов. У вас долг к себе на 3 миллиона долларов сделать себе желаний. То есть вы своим бездействием творите себе долги. Это ну как бы осознайте уже, что если у вас сейчас долги то вы должны осознанно отслеживать в течение дня все, что вы хотите сделать и идти делать. Все ваши желания, которые вы накопили, они у вас быстро проскользнут в голове, как только вы на себе сосредоточитесь. И каждое действие свое, каждое действие, чтобы эта энергия мимо не прошла, нужно э -э, благодарить. То есть вы обращаете фокуса внимания на то, что я кайфую от того, что я сейчас делаю, я благодарю себя за свои действия. Вы убираете фокус внимания с критики бесконечной. Как только вы себя покритиковали, вы забрали у себя там 10 тысяч рублей. Вот каждая критика себя, потому что вы творцы, вы боги. Мы все единые боги в этом аватаре скачем, кайфуем для того, чтобы можно было по этой земле походить, почувствовать себя, узнать себя, понаслаждаться. И вы все время критикуете Бога, каждый день. И если вы перестанете это делать, то есть куда фокус внимания, то мы получаем. Мы бездействуем, наш мир тоже день сурка, ничего не получаем. Мы действуем получаем Мы критикуем, получаем критики там в 150 раз больше. Дальше я записала. У тех, у кого нет долгов, да, <coughs> у этих людей и желаний нет. Э, с ними хуже. Э, э, амебное ровное состояние, инфантильное. Да? Здесь нужно человека растормошить когда у тебя нет просто денег, но, возможно, возможно, да, этот минус не в виде денег реализовывается, а минус там жилье, которое, в принципе, по праву вы на этой планете все должны иметь, где жить. Минус любимый человек. Уходят там родные, близкие, болеют и умирают еще могут быть долги, какой-то минус, да, в реальности. Он не только может быть там в деньгах, в кредитах, в ипотеках, но и... Если у вас вообще минуса нету, ну вот вообще нету, никакого минуса. И люди все есть, и живете, где живете, там жилье есть. То у вас проблема с желаниями, да, здесь нужно тоже обратить внимание на желания. Инфантильная позиция, где... Человека, как будет объяснить? Желания жить нету. Вот так можно сказать. Когда нет желания жить, генерировать энергию для жизни, но ну, тоже смысла нету Творцу. Окей. Не хочешь жить, не будем. Так... Ч еще про долг сказать? Благодарите все ваши действия в течение дня, все, что вы хотите. И ваши внешние долги это отражение, понятно, внутренних долгов к себе делать, проявлять свою мужскую энергию и желать то, что я делаю, проявлять женскую энергию. То есть, когда они в гармонии, все хорошо. Ваши долги начнут во внешнем мире раздаваться только тогда, когда вы перестанете себя критиковать, ну и кого-то еще, конечно же, благодарить. Даже критика полезна, но не как критика. Например, ой, сегодня что-то у меня волосы вот прям вообще растрепались все, непонятно, как я выгляжу. Ну, то есть я себя раскритиковала, но не потому что я решила себя уничтожить своей критикой. Нет, если я раскритиковала, это уже даже не критика, это просто совет саму себе. А не помыть ли мне голову, не сделать масочки, не сходить ли к парикмахеру? То есть я себе это сказала, и я пошла к парикмахеру, помыла голову, сделала масочки. Вот. То есть это не крайняя форма критики, которая меня убивает. Или, например, «Ой, что-то у меня зубки-то, они такие белые, не пойти ли их почистить?» Я себе не раскритиковала, я просто дала себе задачу да, пойти и что-то сделать у стоматолога. Ну, я хочу пойти сделать беленькие. Ну, мне нравится так, и всё. Я не, не для кого-то это делаю, я это для себя делаю. Вот и всё. Я хочу, я пойду. Если я захотела и я не пошла, да, у меня будет минус у меня убудет у меня сломается там пылесос утюг мне придется ремонтировать на это тратить деньги дальше следующий момент по поводу долгов как только вы что-то для себя захотели все ресурсы есть все возможности есть мы себе не разрешаем их просто установки такие типа ну Мужу мужи, мужнее, важнее, ребенку-то важнее. Как только вы что-то захотели, случайным образом именно та сумма, или та возможность, или бартер, там что угодно придет в вашу жизнь. И вот та сумма, которая прилетает на ваше желание, вы идете ее тратите не туда. То есть вы себе пообещали, так, я очень хочу, интересно, э, как мне сумма придет. Там, на обучение парикмахерскому искусству вам приходит сумма вот именно на это желание именно в такой форме вот прям в такой сумме вы знаете что эти деньги пришли именно на это то что вы пожелали а вы такие блин ну ребенку надо там десятые штаны купить то что просит а еще нужно купить еды да токсичной которая меня убьет тоже ну блин не могу, завязан на ней. А еще мне нужно там оплатить электричество, а еще мне вот это. И вы эти деньги расхезали не на себя, чтобы сгенерировать новую энергию в два раза больше от своего желания. А вы их потратили не туда. Что происходит? Вы отнимаете у себя деньги этой суммы и плюс еще столько же. То есть у вас то, что прибыло, будет еще в дважды. Ну, минимум, может быть, Вселенная говорит в семь раз. Окей, okay, в семь раз. Ну мы наблюдаем многие в два раза минимум, что уйдет денег столько, сколько вы потратите не туда, только больше, больше, да? То есть вы как бы недостаток увеличили зеркально еще больше. Когда вы, допустим, пошли и потратили деньги туда, куда нужно, вложили в себя, вы получили энергию новую, потому что вы кайфовали от того, что вы делали, там, благодарили себя, учились этому парикмахерскому искусству. Вам это, конечно, сгенерирует очень много энергии обратно отдачи, да? Вы получите блага свои, какие хотите, если туда потратите. Но вы всегда э, спите то есть не обращайте внимания ни на свои хотелки, ни на свои желания. Очень долго хотели, не получили, не сделали, все. У вас убывает, убывает, убывает. Это долги к себе. Любые внешние долги просто сигнали, долги к себе. Не надо их идти внешне закрывать. Они у вас закроются вашими действиями по ходу пьесы, по радости, пока вы в потоке будете. Но вам нужно сначала в себе разобраться. Потому что если вы в себе не разберетесь, ну как бы... Это будет расти. Дальше. Какой еще совет? С долгами, конечно, у меня будет сейчас марафон по долгам. Марафон будет где-то 5-10 ноября. Я еще с датами не определилась, потому что в Каппадокию хочу в начале ноября поехать на шариках полетать. Вот, и когда приеду, не знаю. <coughs> у меня будет марафон, я его сделаю там. Очень-очень-очень дешево. Приходите, давайте толпишкой поработаем долги. Сейчас я просто вот некоторые рекомендации вам говорю. Вот самые такие вот ошибочные, которые вот вы ошибки делаете. <кхм> Следующее. Сейчас я про это долг еще. Что третье хотела сказать. А, а у меня нет денег. И долги, потому что я не могу брать. Вот очень много людей, и я прям поражена была. Вот прям, ну, у меня был шок. Я не могу брать деньги с клиентов. То есть ногти стоят себестоимость там 300 рублей. А я беру 250 меньше себестоимости. еще и за работу не беру. Я просто трачу материал, потому что мне стыдно. Я недостаточно хороша. Я недостаточная вообще. Ребят, как же вы себя не любите? Сейчас глотну кофе, подождите. Я даже на этом говорить не смогла. У меня ком в горле стоит. Вы чего? Наверное, это и моя тема. Все бесплатно раздаю. Да. Ладно. Смотрите, мы с вами живем в мультивариантной системе, мультивариантной, где очень много вариантов одновременно параллельных реальностей. У каждого свой мир. И когда у нас встречные желания с кем-то, мы выходим на одну чистоту, вот как радио, да, вот вы слушаете радио. Там много частот, на каждой частоте своя песня. Вы живете на определенной частоте, другой человек живет на другой частоте. Когда э вам нужно сделать энергообмен, перемену с кем-то, потому что люди ⁇ это ресурсы, мы энергообмен с людьми делаем, э мы как клеточка обмениваемся друг с дружкой, э нам приходит все через людей. Мы на одной волне, на одной дорожке, в одной реальности встречаемся встречными желаниями. Я прихожу на этот путь, там, с подружкой, допустим, встретилась с вами. На своей волне, на своей чистоте вы на эту частоту включаетесь тоже, чтобы встретиться со мной. Я прихожу, чтобы взять у вас то, что мне нужно взять. Сделать равноценный энергообмен. И отдать ровно то, что мне нужно отдать. Если я хочу отдать себя, проявлять себя, то есть быть нужной. Я в этом мире, если никому не нужна, меня никто не любит, если я не могу себя проявить, то есть я этому миру не нужна, я лишняя то ну, энергообмена никакого не будет, естественно, если вот, вот я решила, что даже не я решила, а вот я никому не нужна. Я не востребованная. Никто не хочет взять меня на работу. Ну, потому что моя работа не нужна. Я не могу создать работу, потому что моя работа, мои услуги не нужны. Я не могу найти себе там молодого человека, потому что я. Ему не нужна, он меня не любит. Я не нужна маме, я в детдоме там родилась, не нужна папе. Я вообще никому не нужна. Коты ко мне не подходят, потому что я им не нужна, им не нужно, чтобы я их погладила. То есть моя жизнь это мое проявление. То есть мое проявление в эту реальность. Это моя жизнь. Если я не проявляюсь, а я не могу проявиться, если не берут, ну, я умираю. То есть я отнимаю у себя жизнь, если я не могу проявиться. Представьте, я никому не нужна. Как мне плохо. У меня не берут мою работу. Меня на работу не берут. У меня не берут мои услуги. У меня не продается товар. То есть все, что я делаю, у меня не берут. Понимаете? Я пытаюсь сказать, меня не слышат. Я пытаюсь как-то выглядеть, меня не видят. Я хочу выйти в эфир. У меня ноль подписчиков. Меня не берут. Я не могу проявиться. Я не могу дать. Меня не берут. Прикиньте, каково мне плохо. А когда вы у людей вокруг себя ничего не берете, вы их убиваете вот таким же способом, потому что они не нужны. У вас, вы у них ничего не берете. Каждый приходит вам отдать проявить себя что-то. Ему нужно сделать энергообмен. Человек приходит, и ему, чтобы там получить прическу у вас, как вы, как парикмахер, вы должны ему э, сделать там то, что он хочет. Он пришел на одной волне к вам. Если бы э, ваша услуга ему была бы не нужна, ваше проявление, он бы на чистоте бы не с вами был бы, а на другой чистоте, на другом радио бы встретился с другим бы парикмахером. Но он пришел именно к вам, именно за вашим проявлением, за энергообменом с вами. То есть вы ему отдаете то, что вы можете отдать. То есть это ваша профессия, вы там учились, вы вкладывали деньги, вы очень много вложили в себя и времени, и ресурсов, и знаний, и опыта, и умений. Баблище сколько, нервов сколько. Понимаете, и приходит к вам человек, который хочет отдать, чтобы получить вот это вот, то, что вы там ему там подстригли. Он хочет получить, и ему надо отдать что-то, проявить себя. Он вам отдает деньгами. Потому что спеть, танцевать э, или еще что-то вам не нужно. То есть он отдает деньги это всего лишь удобный энергообмен. Он уже для этого проявлялся каким-то способом, чтобы получить свои деньги, понимаете? Ну, допустим, э -э мне нужна кружка, а у вас только массаж. Где мне взять кружку? А я могу... Что я могу? Петь песни. Я спела песню тому, кому она нужна, а тот мне дал денег. Я уже заплатила там за кружку ну, к примеру, мы все настолько связаны, и все время с частоты на частоту перескакиваем, встречаемся, резонируемся с каждым, даже одновременно во всех частотах находимся. Блин, 5D, 6D, 10D, мы одновременно находимся. Мы все время делаем этот энергообмен со всеми. Да, я этому человеку там деньгами дам, а он мне кружку отдаст мою, которая мне нужна. Но эти деньги я предварительно получила, проявив себя, сделав кому-то массаж. Понимаете, если вы то, что люди вам говорят, не, не, не будете слушать, то, что люди эм, вам делают, вы не будете брать, то, что вам люди будут дарить, давать, неважно что, в какой форме, материально, нематериально, деньги это, блага или ресурсы, там еще что-то, вы не сможете ему дать жить. Вы ему не даете жить, а он вам тогда... Э, Равносильно ничего не может дать. Потому что откуда у него будет энергия, если он не живет, он вам не может ничего дать, а вы и не берете, вы и рады стараться. Так и у вас энергии нет, вы не взяли, вы не можете отдать. То есть, если у вас есть оценка для энергообмена, вы ее чувствуете: да? сколько вам надо для того, чтобы сделать свою работу. Вы должны это человеку сказать, он за этим к вам и пришел. Если вы постесняетесь... Еще такой момент. Почему я на этой теме не могу говорить? У меня ком стоит. Все хорошо было. Вот у меня такая же тема последнее время. Я до этого не стеснялась брать деньги 3-5 тысяч евро за каждый свой курс. Сейчас... Я отдаю то, что можно было бы отдать там, за тысячу евро минимум, за 900 рублей. И сама в шоке, как я обкрадываю людей. Вот. Но тем, что я не даю им сделать этот энергообмен. Вот. И вот мне тут ком стоит. Цены буду повышать ну, на, до тысячи, полторы, и все. И все равно комп, потому что я понимаю, что я себя обкрадываю. Вот так это работает круто! Смотрите, пришел к вам я все на примере дальше хочу: пришел к вам человек, а вы парикмахер, подстричься, вы его покрасили. Деньги не взяли за материалы, часть только, а за свою работу вообще не взяли. Вот у меня такие люди приходили сейчас на консультации и рассказывали. Стыдно им брать. Но у них же денег нету. Так у них и денег и нету, потому что они не могут реализоваться, у них ничего не берут. То есть откуда у них будут деньги, чтобы получить ресурсы денежные? Да, они должны сначала отдать свою какую-то работу, они должны сначала проявиться, они не могут проявиться, у них же не берут. Так вот, ну типа не надо, не надо, вот чуть-чуть дай мне и все. А как он получит энергию, если он чуть-чуть даст? Вот Поэтому денег нету То есть с теми людьми, если вы еще даже резонируете Которые не хотят от вас ничего брать Бегите от них, они убивают В себе жизни вас тоже Так, вернусь Значит, Пришел человек, сделал стрижку Покраску там На 5000 рублей Вы с него взяли 3 Эти 2000 энергии Он потеряет В этот же день у него на эту сумму убудет. Хочет он этого или нет. Что-то сломается. Где-то что-то потеряется. Что-то станет ненужным. Это может и люди ссора. Да? Человек уйдет, То есть он потеряет энергию, которую мог бы получать рядом с этим человеком. То есть на этот эквивалент денег он не получит. Почему именно на эту сумму? Потому что он пришел вам отдать 5000 на вашей волне, на вашем чистоте, на вашем радио, где играла вот эта песня 5000 рублей, я тебя подстригу. Вот там вот была такая песня. Ты мне 5000 рублей, я тебя подстригу, понимаете? И он пришел, заведомо знает цены, он прайс смотрел, у него настрой, вот я хочу отдать эти деньги. Мой мастер не смог у меня взять денег, я их потеряю. Все. Мастер себя обокрал. Человек не проявился, и он еще и все равно отдаст то, что он должен был отдать, если он получил. Либо то, что он получит, но не сделает его счастливым. Потому что он будет офигевать от того, что через неделю у него отвалились после этой покраски все волосы от мастера уходил нормально. А через неделю остался без волос, потому что в течение недели все-все-все вот тут волосики, вот тут, вот тут самое все нежное, все отвалится. Поэтому. И вот психологи, очень много психологов обратилось. Нелли: я не могу брать за свою работу вернее, даже не так. Я делаю бесплатную консультацию, и человек окреленный, счастливый, от меня уходит. Первая консультация у меня бесплатная. А на вторую никто не приходит. Так и никто и не придет. Человек получил от вас, ну то есть слил вас в помойку, ну вот у вас как в помойное ведро свои проблемы. Вы занялись благотворительностью, вы его окрылили, вы остались ни с чем, а он, а он не вернется, потому что у него ничего не решится. А не решится, потому что у него убудет. На ту сумму, которую он мог вам дать, да, как для энергообмена. Зачем вам к нему возвращаться? Вам, ему к вам возвращаться? Потому что ему ну, энергетически там у вас некомфортно. Из-за того, из-за того, что он не может жить, ну, то есть проявиться, отдать. Человек может отдать свое время, там, тра -та, та но это не то немножко. Обмен должен быть. Если вы боитесь, что у вас уйдут клиенты, то не бойтесь, потому что у вас их и так нету. Ну, то есть я бесплатно даю, давалка такая бесплатная, вот. А потом у меня нету никого, Бесплатно отдал и попрощался. Я боюсь, что у меня не будет клиентов. Вы боитесь, что у вас не будет бесплатных клиентов? Вы реально прикалываетесь. Вы боитесь, что у вас не будет бесплатно клиентов? Все равно платных нету. Чего бояться-то? Поэтому делаем первую консультацию, да, пускай она будет хотя бы с минимальной суммы, ну хоть какой-то. И вы должны дать ровно столько, там, мелочуху, это я себе говорю, у меня сейчас опять ком в горле, потому что я не могу брать денег с людей столько, сколько я взяла, если я брала на 5000 евро, я давала на 30 или на 100, если я сейчас беру 900 рублей за инструкцию с новыми установками, она стоит, ну, она не стоит, мне все люди пишут, ну, минимум за нее надо 5 брать, а я боюсь, что я буду ненужная, мне надо все время проявляться, у меня столько энергии, не нужно такой большой ну, этот энергообмен делать, и мне нужно просто 100 человек в день. Короче, это моя тоже тема, которую вот надо прорабатывать. Дальше, что я хотела сказать? По, по долгам мы поняли, да? Следующая тема, что я писала. Напомните, какие четыре темы я сейчас озвучила, Я забыла. А, нет мужчин, болезни. И вот четвертый вопрос я сразу разобрала. То есть долги не денег. Почему долги? Вы понимаете, да? Вы не делаете ничего для своих желаний. Ну не делайте. Вы ложные желания выдаете за свои, да? А свои желания вообще в упор не видите просто. Это первый вопрос э, долгов. Второй вопрос вам прилетает все, но вы тратите эти ресурсы нет туда. Это вторая причина, почему долги. Третья причина: вы не разрешаете брать себе ни хрена вообще, ничего не берете. Отдавать хотите свою работу? Я хочу работу, я хочу работу, я хочу работу. А вы не востребованы, потому что вы с других то же самое не востребуете. Мир зеркала. То есть у вас нет работы, потому что вас видеть не хотят, вашу работу, ваши проявления. Потому что вы никому не позволяете проявляться. Вы не берете у людей их проявления. Вот когда вы начнете с себя, да, когда вам станут нужные люди, вот представьте. Вы всех только критикуете, правительство, тупой народ, и вот все такие, все всякие, вот видите только вот недостатки, критику и так далее, и тому подобное. Вечно сидите в интернетах и просто кого бы разъебать. И вот, знаете, вот ну, такое впечатление, что, я не знаю, ненавидите весь мир. Вот чтобы попить эту кружку, мой самый любимый пример. Попить эту кружку, кофе, откусить эту кружку, чтобы была у вас кружка. Все люди мира, параллельных реальностей, все трудились для нее. Вот представьте, сколько нужно всего вложить в эту кружку. Это колоссальные знания, делать вот такой материал, создать вот эти краски, нарисовать, выучиться в художественной школе. Надо эту художественную школу создать, быть учителем, прийти туда заплатить кассу, сделать даже кассовый аппарат туда поставить чтобы вот взять создать эту кружку кофе вырастить перевести да чтобы перевести надо самолет построить чтобы самолет построить надо ангары построить чтобы ангары построить там нужно ну столько материалов там лицу Менделеева хотя бы изучить вначале потом учиться стать специалистом на заводе уже делать эти материалы там я не знаю что-то создавать розетки подводить в воду представьте сколько людей вот просто Миллиарды, миллиарды трудились только ради вашей кружки. Каждый косвенно в этом задействован, и вы ни хрена этих людей не принимаете, не благодарите, вы ненавидите людей. Они все вам чего-то должны, понимаете? Они уже вам уже все отдали, вы только принимайте. Чтобы сделать эту ручку, вы знаете, сколько материалов, знаний, опыта, энергии. Даже просто магазина шанс построить нужно чтобы вы нашли там ручку. Вот, вот этого масштаба я боюсь, что вы не понимаете, не проваливается в вас. И вы неблагодарны, неблагодарны людям за их проявление. А когда вы неблагодарны, то, что люди вокруг вас, каждый вносит вклад и делает, вот все, что вы в мире имеете, это все сделали для вас люди, а не ресурсы. Когда вы не видите этого, и вы тоже не нужны, кому вы нахрен нужны со своими проявлениями? Вас, то есть вы не найдете работу, вы не можете работать и получать свой кусок энергии там, в виде денег, либо другой энергии, благ, потому что вас не ценят точно так же, как вы весь этот мир. Вы друг друга зеркалите. Вы все на одной волне, на одном радио встретились, одни хают друг друга и другие. И вот, пожалуйста, соединились. Когда вы начнете благодарить, ну, блин, каждого вообще за все, и видеть вот в этой кружке, как каждый просто батрачил для вас, все постарались знатно. И для компьютера, и для интернета, чтобы создавать, вы меня видели, там и кофту, да, да что угодно. Даже вот эту несчастную резинку, это нужно вот быть специалистом, уметь делать пластмассы и электричество, проводить и воду, и что там строить, заводы, пароходы, магазины, доставки. Даже машину нужно было создать, создать для моей резинки, чтобы ее доставили там, в магазин. Изобретатели всего мира работали вот ради этой резинки. Она косвенно тоже участвовала в этом процессе, как и все люди для нее, понимаете? Мы настолько взаимосвязаны. Но вы не хотите это видеть, не хотите. Вы ценности не видите людей. А если вы не видите ценности людей, вы своей ценности не видите. А ваша ценность каждый момент времени, каждую секунду, вот все, что вы делаете, вы настолько ценны. Если какой-то чувак в этом мире откажется, проявляться, да, то у вас не будет в этой системе ну, чего-то в этой системе не будет. Встанет вся система, встанет весь механизм, ничего не будет вообще тогда. То есть не будет изобретено какого-то элемента, не потрачено на него времени, какого-то маленького элемента, например, розетки Мы в этом мире не научились бы делать. У нас бы ничего бы не было. Или не изобрели бы там, электричество, или бы не изобрели то или еще, неважно, какого-то элемента нету. И вы этот элемент, такой же в этом механизме. То есть ваши проявления, то, что вы хотите сделать, и вы делаете, вы вносите вклад в этот механизм. То есть, как винтик в часах. Вы встали, весь мир встал. То есть вы стоите, вот у вас ничего нету, как вы думаете, хотя у вас до всего есть, но у вас, вы это нахрен обесценили. Вот вокруг вас есть кружка, ложка, там, тетрадка, интернет, стул, на котором сидите, стол, телевизор, радио, трусы, блин, на вас есть в данный момент хоть что-то, да, но вы этого не цените. Как только вы обесцениваете себя, Людей, которые это все для вас создали, естественно, но у вас нет желания проявляться и что-то делать. Ну, мир такой окей. Значит, не будет тебе работы, значит, не будет тебе энергообмена, значит, не будет тебе ресурсов и людей. То есть мы на радио тебе сейчас никого не пришлем, потому что ну, ты не хочешь, ты не ценишь, ты не видишь, ты не понимаешь, ты не благодаришь. И как бы откуда? Откуда у вас будут работа и деньги, если вы. Свой труд, все, что вы делаете, ненавидите. Я так ненавижу убежаться, боже мой. Это ваше проявление, убрать пыль, это нормально. Почему нет? В чем проблема-то я не пойму. Чего вы такие обленились обезьянки? Если вот так вот каждый будет лениться, у вас ничего не будет. Вам, вам надо, ну, во-первых, себя вдохновлять, во-вторых, всех вокруг людей вдохновлять, чтобы все мотивировались что-то делать по своим желаниям наши истинные желания в действиях, да, в начале эфира я говорила, не в материальных каких-то объектах, а в действиях. И если мы будем мотивировать себя делать эти действия, мы в механизме вот этого всего мира мы все, ну мы будем востребованы, и у нас будет энергия всего мира, то есть нам все ото всех будет возвращаться. У нас и вот так на самом деле все возвращается. Представьте, весь мир кружку делал. Но вы этого не понимаете. Почему? <смех> То есть еще отговорка: я все сама. Это высший пилотаж эгоизма и вашего эго. В смысле все сама? Вы в этом мире. Максимум, что делаете, да, это вот какие-то маленькие-маленькие-маленькие шажочки. Остальные миллиарды людей для вас создают все чем вы пользуетесь, где вы там сама. Ваше тело, там, я не знаю, ноль, запятая, ноль-ноль-ноль-ноль, там миллионное только делает за эту жизнь того, что делает мир для вас. А вы такие «я сама». Мужики, когда еще говорят: я сама, ладно, круто, самость свою прокачивать, но когда бабы это говорят, это просто: ну пипец. Где ваша женская энергия? принятия? Я принимаю все, что мой мир делает для меня. Вот такой пример: допустим: мужчина хочет женщину там подвести на машине, друг какой-то, да, а она ему за 5 километров говорит. Ой-ой-ой, не трать время, там беги, тебе важнее на работу, там высади меня вот здесь, вот, и, и сумками. Я сама добегу, просто тебе вот такой круг надо поворот делать. Вот замечали такое? А я замечала недавно. И женщина что делает? Не дает мужчине проявить мужскую энергию, делать мочь. То есть она, я сама дойду. Ну, то есть как бы он хотел ее подвести, сумки... Взять до дома довести. Да нет, она сама решила попрыгать. Мужику не дают проявляться. Когда никто не берет у него проявление и не дают ему действовать, он превращается в тряпку. У него нет денег, потому что все вокруг я самки, я сама. а у него я самец выключилась просто. Вы не можете самой что-то делать. Не можете, вы ничего не можете изобрести в этом мире, вы можете только действовать по своим желаниям, каждый. Вот ваше желание — это ваш маяк. Так, нет мужчины. Первое, почему? Опрос был. Я говорю, вы где-то представлены? Давайте я в систему долгов уйду, надо заканчивать эфир. Нет мужчины, вы где-то представлены? Многие не имеют ни анкет на сайте знакомств. Мужчины вокруг не знают, что вообще свободны. Никто о вас не знает. То есть вы себя никак, нигде не проявляете. Сидите дома и пишите разным тарологам, нумерологам, Нель Давыдовым, вообще непонятным психологам, антипсихологом Пишите, Нелли, у меня нет мужчины. Там, Галя, у меня нет мужчины. Вася, у меня нет мужчины. Что мне делать? А что ты сделала, дорогая, если тебя нету на рынке? Тебя не видят. Вы хотя бы хоть как-то, хоть как-то из дома выходите. Нет, я творец, мой мир мне мужчину в мой дом приведет. Ждуны э, с инфантильной позицией, понимаете? Дальше, э, по-быстрому, по, вот прям очень быстро. Э, вы решили проявиться там, на сайте знакомств, в соцсетях выложить о, о себе информацию. Ваша большая ошибка — то, что вы не знаете, кого вы ищете и какие отношения вам нужны. Вы даже не анализируете. Ваша анкета начинается с претензий, кого вы не хотите видеть. Кто к вам притянется? Такой же токсичный абьюзер или жертва? Потому что вы свои анкеты пишете с претензиями. Не надо так делать. Дальше. Вы должны написать о себе и написать, кого вы ищете. Только не ищите большие ошибки. «Я хочу щедрого мужчину», — пишут все женщины. Кто притянется? Ну, как бы щедрые мужчины, может быть, даже мимо пройдут, скажут, «Ох, нифига, почему это?» Отдельный эфир буду делать. «Притянете такого, который будет деньги» у которого деньги в кармане не задерживаются, который будет их направо и налево вышвыривать. Вам же, вам точно такой нужен для семьи, который возьмет и будет вам там это раскидываться? Мне нужен добрый, заботливый, безотказный. Представьте, какого инфантильного мужчину вы возьмете, который будет вечно перевозить вещи с соседям, что-то им там полки прибивать, сантехнику делать и так далее, зная таких мужчин, родственников. Когда ты дома не дождешься мужика, потому что он где-то вечно бегает и не может отказать всем своим друзьям и соседям, потому что он безотказный, понимаете? Мужик и безотказный. Вы о чём вообще пишете? Человек должен говорить нет. Всегда, когда ему это не нужно, не принесет пользу, и когда нарушает его границы, и когда ему нужно сделать какие-то вещи для себя и для своей семьи. И должен говорить «да» всему, что приходит в его жизнь, без отрицания. Но человек безотказный, это ж тряпка, что ли? Но зачем он такой мужик? То есть вы еще, когда пишете анкеты, вы даже не понимаете вообще, что вы пишете, что это вообще такое. Разберите каждый вашу анкеты. Во-первых, вы должны знать, кого вы ищете. Если вы знаете, кого вы ищете, какую женщину, какая она должна быть, да, какие у вас должны быть отношения, что вы будете делать в этой паре, распишите. Если вы знаете, вы найдете. Если вы не знаете, я спросила, кого вы ищете. Все девочки, которые ищут мужчины и не могут найти, они даже не знают, кого ищут. Вы приходите в магазин, и что-то непонятное завернуто в газету в углу. Вы, во-первых, не найдете то, что вы ищете, потому что вы не знаете, что вы ищете. Ну, то есть вы уйдете ни с чем. А то, что непонятное завернуто в газету в углу, спрятанное, найдет только бомж, потому что по углам только он шарится и непонятные вещи берет бомж, ну, не в том, что без постоянного места жительства, а вообще, в принципе, бомж, который, ну, просто мимо проходящий чувак, который вам не нужен, левый, который вам не подходит, просто вот кто-то подберет то, что там как-то лежит. Вот вы себя не представили, вот одна девушка мне говорит, я говорю, вы себе хоть как-то представьте, а что, если я должна рекламировать, что ли? Я говорю, вас не знают, никто не видит, вы на полке отсутствуете. Кто вас будет разглядывать, выбирать? Мужикам же тоже надо выбор делать. Не одни вы выбираете. Вам нужно ну, срезонироваться, встретиться, себя показать, встретиться, проявиться в вашей жизни, это проявление хоть как-то. И мужчина должен проявиться. Так. То есть, во-первых, надо себя представить, во-вторых, понять, кого вы хотите. Когда вы знаете, кого вы хотите, вы будете выбирать. И следующая ошибка — все, кто знает, кого хотят, останавливаются у бомжей на дороге, на полпути, потому что страшно, а вдруг я все-таки не найду того, кого я ищу. Ребят, того, кого вы ищете, вы найдете в любом случае. Ну, в любом случае, потому что этот мир вы создаете сами, вы его творите сами, и тело вы даже свое, сами как творцы создали, погонять. И вы найдете мужчину ровно такого, который вам нужен. Если вы не останавливаете на полпути, вот вы хотите кушать, идете в ресторан, и такие на полпути, видите бомжа, который есть с помойки, и вы думаете, а вдруг там ресторан закрыт? А вдруг там не будет тех блюд, которые я хочу поесть? А вдруг я не дойду, описываюсь по дороге и не добегу, вот остановлюсь сейчас возле этой помойки и буду жрать с бомжом здесь? Потому что мне страшно, а вдруг нету там того ресторана, которого я хочу? И поесть там еды, которые я хочу. Я вот остановлюсь вот здесь, у первого попавшего, который меня не устраивает. Ну, по крайней мере, по крайней мере, хоть кто-то у меня есть, да, хоть кто-то там не денег даст, или защиту, или еще что-то. Хватит мужиками прикрываться вообще. Хватит. Вы должны понимать, кого вы ищете, какие у вас отношения должны быть. И искать именно его. Мне на сайте знакомства какие-то одни уроды пишут. Первое. Читайте их анкеты и с вами пойти вправо только тех, кто без претензий начинает свою анкету. Вы этих уродов сами выбираете. Не они вас. Вы их выбираете. Сначала делаете выбор вы. И позволяете этим уродам рядом с вами быть. Которые считают, что они ничего им не должны. То есть... Многие мужики сейчас все вот прям, а в Турции я прям, прям разглядела, это вообще очень интересно. Они все время говорят: я столько делаю для тебя, я говорю, дорогой, а что ж ты сделаешь для меня? Я тебя в ресторан сводил, на машине покатал, там на аттракционы мы съездили. В ресторан каждый день вожу, да? покупаю тебе очень дорогую еду. Мы едим там рыбу, морепродукты ну за большие деньги. Мы ездим на моей очень крутой тачке. Так, мы ходим в спа, мы ходим туда, мы ездим в горы, мы ездим... Короче, перечисляет наш досуг. Ребят, этот парень, который меня вводит в ресторан кушать, вы тоже это запомните. Этот парень, который устраивает мне досуг, он делает это не для меня. Я для него просто как скорт. Он идет в ресторан пожрать, самому отдохнуть, а я его еще развлекаю, понимаете? Ресторан, чувак, не для вас делает, для себя. Он получает там эмоции, он получает там энергию, он делает это для себя. Для вас еще он пока ничего не сделал то, что он вас накормил, вы ему ничего не должны, никакого секса после ресторана, потому что он еще для вас ничего не сделал, он это сделал для себя, понимаете? Он пошел в ресторан пожрать и заплатил за вашу еду, потому что вы его развлекали. Для себя, для себя, запомните, для себя. Свозил он вас на машине на Мальдивы, там на Мальдивы уже говорю, на машине куда-то да, или на Мальдивы для себя он устроил себе отдых, понимаете, себе отдых, вы ему ничего не должны, для вас пока он не сделал ничего, ни один мужик для вас, с которым вы рядом находитесь, не сделал ничего, а вы все время считаете, что вы ему что-то должны, и вот находитесь вот в таких состояниях. Вас используют, и поэтому у вас нет нормального мужика, потому что вы ненормальная. Вы ненормально ведете себя, ну, мягко говоря, отдавая себя, свою энергию, не получаете ничего взамен. Поэтому у вас и нету ничего, ни мужика, там, ни денег. Потому что вы отдаете и не берете. И не позволяете мужику проявиться. Вы не позволяете мужику что-то для вас сделать. И в семье это так. Все, у меня эфир закончился через минуту, йог. Хайр, нету эфира, нету интернета, все, минута осталась. Короче, целый час с вами была, и не разобралась с вами вопрос еще там по женским болячкам, но это еда, ребят, это еда, я хотела очень много про еду рассказать, я сейчас выйду, про еду расскажу. Эм, вот, давайте на следующий эфир, я не договорила. Как в анекдоте: мужик уже в самолете от, от женщины сваливает, и такая морда жирафа в окно на самолета я еще не договорила. Вот, сейчас вот будет типа того.